Ну, Какая-то тухлятина и воняет! Ну-ка, дай понюхай. Фу, Оля, что опять за старое взялась, что ли? Ну я их сейчас устрою, а! Я и сейчас засуну этот кавачок в одно место! У нас японский ресторан! У Урасов нет, хикари! Эй, какая японская, а, неси хачапури по аджарски У нас есть только Студи! Ай, давай, неси хачапури по Нет. Короче говоря, сегодня мама, как всегда. Oh, my God!